Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Четверг, 17 ноября. По традиции приветствую всех на ежедневных обзорах крипторынка. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, где у нас происходит достаточно живое и динамичное общение. Есть также отдельный чат, где вы общаетесь между собой, рассматриваете актуальные вопросы, где я публикую свои какие-то мысли, аналитику. В общем, добро пожаловать, подписывайтесь ну, и присоединяйтесь к нашему коллективу. На сегодня наша работа ничем не отличается от вчерашней, и мы должны с вами анализировать каждый день практически одни и те же данные. Нас сегодня ждет достаточно важная статистика по Америке в 16.30. С этой информацией вы можете ознакомиться на сайте investing.com в разделе «Экономический календарь». Безусловно, все эти новости влияют на ценообразование всего рынка. Прежде всего на индекс доллара, который в моменте у нас стоит в нулевой зоне. То есть мы стоим фактически сейчас в узкой фазе. Поддержка 105, сопротивление 107. нету резких движений по рынку. Соответственно мы видим, что крипта фактически тоже стоит. Фьючерсы показывают 0.1-0.2% плюс. Оно стоят у своих сопротивлений. Доминация битка. Вчера я рисовал, подошла в этой нисходящей конструкции верхней Граница, ну, смотрим за реакцией, опять-таки, если разложить это на мелких таймфреймах, мы можем там увидеть некий восходящий клин, который может пробиться вниз. В общем, гадать не будем. Если мы пробиваем в доминации эту границу, закрепляемся идем выше, соответственно, мы понимаем, что деньги из альткоинов могут пойти в сам биткоин. Доминация USDT показывает нам сейчас 0,5% плюса. Вчера рисовал опять-таки такой треугольник, да, которому сейчас пока вот ну, не могу сказать, что уверенно мы пробили его а, верхнюю границу. Ну, пока стоим в боковом движении, по сути дела, но тем не менее доминация USDT а, немножко подросла, что естественно тоже вытягивает деньги из рынка, из а, биткоина и альткоинов. Поэтому смотрим, наблюдаем за этим показателем. В рамках дневного таймфрейма мы идем в восходящем клине, который мы наблюдаем, смотрим каждый день. То есть ничего такого сверхъестественного пока не происходит. Ждем пробития нижней зоны, и тогда уже, конечно, будет настоящая крипторалли. Биткоин по сравнению со вчерашним днем не показывает никаких резких интересных движений. Мы идем в рамках треугольника волатильно сужается то есть в этом смысле какой-то сильный импульс можно ожидать только по выходу из этой фигуры куда он будет не знаю будем смотреть в моменте самая безопасная на текущий момент точка входа это нижняя нижняя поддержка которая существует на да, это область тысяч, откуда можно рассматривать <coughs> локально лонги Безусловно, в данный момент времени не зреет никакая картина, ни шартовая, ни лонговая. Ну, да, идет поступательное снижение хаев, низы. Не могу сказать, что снижаются, поэтому ну, пока ничего интересного не происходит. Поэтому я думаю, что и с этапов-то, собственно говоря, найти каких-то по биткоину самому практически невозможно. То же самую динамику нам показывает и эфир. То есть мы стоим, опять-таки, тут чуть-чуть другая фигура нарисована, но по большому счету он ходит за биткоином, понятно, да. Ближайшая поддержка это 1180, которую я озвучивал вчера. Да, мы ее вчера отработали, получили небольшой локальный отскок, но меня здесь интересовали больше нисходящее движение, которое вот здесь вот было эм, взято на отметке 1230, ну, выход был да, из фигуры. Вниз. Ну, соответственно говоря, вот это движение было отработано. Сейчас мы опять подбираемся к нижней локальной поддержке. Наверное, более безопасная зона для входа по эфиру находится у нижней поддержки. Это 1100 1050 долларов. Поэтому рынок зажат, волатильности никакой нет. Ну, соответственно, и движение никакого не показывает, поэтому лучше, ребята, пока не лезть поспешно в рынок, дождаться отрисовки какого-то сетапа, да, еще могут устроить какое-то локальное снижение, но будем посмотреть, да, не будем загадывать, будем смотреть, рассматривать сейчас какую-либо альту. Ну, просто смысла нет, потому что, да, есть какие-то монеты, которые там стреляют. В основном все стоит, вот если посмотреть по графикам, стоит все в нулевой зоне. То есть, по сравнению со вчерашним днем, ничего не поменялось. Да, идекс приближается к своей локальной, опять-таки, поддержке. Но мы видим, что, да, сопротивление у нас есть определенная наклонка. Говорить о каких-то там лонгах можно будет только на пробои данной конструкции. Это первый вариант. Ну, либо тут уже, если пойдет пробой этого уровня вниз. Соответственно, тогда уже рассматривать, например, какие-то шартовые сценарии. То есть пока рынок не дает никаких ответов, куда он собирается сегодня идти, соответственно, когда нет ответов, ну, лучше не заморачиваться и не искать какие-то вымышленные сделки, лучше просто наблюдать за ситуацией со стороны и набираться силы терпения, где-то, может быть, изучать какую-то интересную аналитику для себя. Ну, собственно говоря, есть чем полезным заняться. да? По крайней мере, можно даже следить в режиме онлайн, что происходит. И не спешить открывать сделки в любую сторону. Все, дальнейшее общение предлагаю проводить в телеграм-канале. Всем хорошего дня, ребят, всем профита, всем пока, удачи.